Там я значит, обладатель мегагранта в Московском институте стали и вот, Получил я его в 2011 году. И с тех пор вот, продолжаю сотрудничество. Я живу в Японии уже 23 года. У меня там есть лаборатория. И вот на основании этого сотрудничества между МИСИСом, Москвой и японской лабораторией вот, мы производим хорошие научные результаты я надеюсь что все будет продолжаться еще много много лет Вот э, ваш взгляд со стороны на науку в россии э, различия между наукой здесь у нас э, в стране и в японии ну ученые хорошие но вот организация науки я бы сказал что в японии намного выше все что связано с бюрократией что все немножко тяжеловесно все происходит. Я бы думал, что нужно как-то упростить, во-первых, форму отчетности, уменьшить количество всяких показателей, которые мы должны документировать, когда мы подаем какие-то аппликации или гранты. То есть мы заранее не можем сказать, сколько у нас будет публикаций. Мы не можем обещать. Мы не можем сказать, там, сколько у нас будет Нобелевских премий заранее. То есть немножко надо как-то... С позиции здравого смысла подходить э, к научной деятельности, что это э, не то, что там, вот женщина должна родить через 9 месяцев, да, вот это процесс творческий, и могут быть ошибки, может что-то не получиться. И, например, вот э, то, что вот мне не понравилось, что э, обычно, если вы что-то обещали в начале, смотрят э, на отчет только то, что вы пообещали. Если это не получилось, например, это как бы ваш отрицательный point, пункт, да? а то, что вы сделали что-то новое, это как-то вот не учитывается. Хотя, э, как я уже сказал, что нельзя заранее наперед все знать, как все будет. Знает только Господь Бог, а мы только можем располагать».